Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Ну что, у нас закончился турнир Лига мастеров 3 звезды, открываем наш пак Сюрикены, Леонардо оригинальный, так, 90 золотых осколков и 75 платиновых Так, еще здесь забираем награды Ну что ребята, откат произошел буквально 40 минут назад, буквально ну, как проснулся, так, ребята, и записываю Потому что очень был уставший после работы Давай попробуем немножечко <coughs> бустануться Получится или нет Я сразу начну с поединков С турнирной арены, чтобы долго здесь Время не вжидать Так, и ищем сразу же 11.11 .11. Вот Первый клиент найден И у нас Рафаэль, Леонардо Плюс нейтрализатор Хорошо. Так, ну что, ребят Ваше мнение Я учел По поводу, кого прокачивать в следующем Пока я тоже склоняюсь Либо к Пицелицину У которого имеется Две массовые атаки Ну, змея, карай Ну, вот серьезно, ребят Что-то у меня вот душа не лежит ее прокачивать вот. Вроде бы персонаж имеет Массовые атаки, но они какие-то Очень слабые вот пиццелицы, да, меня как бы радует. Можно было бы его прокачать. Ну, еще есть время, ребята. Так что толкайте свои предложения. Будем все рассматривать. Целая неделя впереди. Как говорится. Обмусолим, да, как говорится. И хорошечно подумаем, кого же нам все-таки прокачать в платину в ранг. Естественно, это должен быть персонаж, который нам пригодится в дальнейшем. А которые У нас очень много бойцов, которые переведены в платиновый ранг, но они не имеют своей, так сказать, сущности силы Они просто имеют платиновый ранг, но мы ими не пользуемся И таких персонажей у нас много Или, например, как Джастин, которого мы перевели еще при царе Горохи, как говорится, в платиновый ранг И он меня до сих пор бесит мне кажется, меня также бы бесила муха, если бы я ее перевел в платиновый ранг и взял бы с собой. Из нее боец вообще никакой. Так, ну что, ищем, наверное. Хотя 12-13, вряд ли нам дадут 13-14. Я, конечно, попробую сейчас поискать, но... Опа, есть. Нашли. 12-14, прикинь. Раз, два, три, четыре. Но я хочу, чтобы у нас уже было побольше... Бойцов, то есть не 4 а бойца, а 5 Мы бы быстрее тогда набирали бы с тобой кубки И, соответственно, быстрее бы продвигались а, Ну давай сделаем вот так вот Тынь-тынь, тынц мух завалили Давай, двумя ножами Хоба, минус Макман И электродубинка Все Или не, даже не дубинка, а электропосох Или даже шест Ну что, перейдем нет, в элиту две звезды и мы не пришли Странно Хорошо, нет, давай ко мне 12-14 Не надо здесь Вот, 12-14 Но опять же По идее, ребята, мы должны каждый ход Получать э, Как бы повышение А у нас второй поединок Который дает нам 12-14 Это уже, как говорится, минус прогресс Соответственно, вот именно двух-трех ходов нам может, как всегда, и не хватить. Для того, чтобы попасть в Лигу Мастеров. Но это не принципиально, но все-таки. Так, 49 я позиция. И вот. Тут уже они дали сами 13-15. И, соответственно, уже 5 бойцов у нас тут проходит. Так, у нас 56-й уровень против вражеского 33-го. Отрыв не очень, конечно, большой по уровню. Но я думаю, этого будет достаточно, чтобы их наказать. Так, Хан. Опа, сделали мы на них дебаф. Сразу бросаем флакон. М -м -м -м. Может быть. Ну, давай так сделаем. Так. И ультразвук. Все. Ультразвук, ультракрик. называй как хочешь. Главное, что это массовая атака. Так, элита, три звезды. Блин, мы еще даже до самураев не дошли Ёк-макарек 13, нет, давай-ка попробуем 14 А, 13, 16 Ладно, берем Я думал, будет 14, 16 Ну что ж, раз, два, три, четыре Пять Вышел, зайчик, погулять Ну, вот, вот эта вот команда, ребят, на самом деле Не очень сильная Здесь я могу только отметить Кого я могу отметить? Наверное, носорога, скорее всего. Давай-ка я ускорю, наверное, нашу команду, чтобы она побыстрее тут бомбила. И надо Пита этого наказывать. Он же хиляться будет. Сто процентов. На-на. Готов. Больше ничего тут не будет. Никто хиляться. Так, Майки снимает дебафы, которых не было. Угу, конечно. Рок, кстати успокойся, пожалуйста, так минус дони минус майки и ну давай так а у него контратака стоит еще Ха -ха. она ему не поможет ну потому что уровень маленький поэтому урона он нам не нанес а вот и самураи только лишь только лишь мы сейчас добрались до них так 13 16 сразу ждали ну что же, это прекрасно. Раз, два, три, четыре, пять. 56 против 36. 20 Двадцать уровней разницы. Вот эта команда, кстати, тоже, ребята, слабовата. На. Ну что, вот, вот, вот этот удар слабый. <coughs> ну, может, кого-то одного он и может подбить. Двоих. Теперь Бомбочку. Закидываем туда им. Все. Ну, опять же, из-за уровня. А так, если брать их <coughs> по команда слабая. Так, 38-я позиция. Соответственно, следующий ход у нас будет... О, 14-17. Следующий ход у нас будет... Мы повысимся по рангу должны. По идее. Но это еще только лига... Самураев, а нам нужно хотя бы в лигу сёгунов добраться, Доби добраться и желательно бы до трех звезд. Потому что завтра, ну как всегда, ребят, завтра скинут нас опять же до лиги самураев. Как пить дать. Так, готов и этот упал от постепенного урона. Ну что ж, погнали тогда дальше, смотрим какую позицию. Так, самурай две звезды, а местечко у нас восемьдесят второе. И смотрим, дадут ли нам 14.18. Так, дают нам... М -м, слушай. Ага, ни в какую. <coughs> ни в какую не хотят. А дают 14.17 и все. Нет, они дают только ниже. <coughs> дают ниже, а повышение нам не дают. Ладно, ладно что у меня выбора нет ребята возьмем маузеров тогда, тихо ты а хотя какие маузеры у них 40 ранг а, вот я думаю что вот так вот там еще <клёх>, была заявочка на мутагеноида кстати мутагеноид в принципе тоже ребята может быть сгодился бы но у него всего одна массовая атака <клёх> прошу это не забывать А у нас по-моему очень мало осталось бойцов у которых есть две атаки массовые так пит в минус бамс хорошо так давай гранаты жонглер фигов добил всех молодец ну смотрим но ну, я так и думал что мы не перейдем о 1418 и я смотрю, у них уже 46 ранг, а мы только перешли на 60. М -м так, что у нас тут? Я пока хилочку применять не буду. Давай этого рок попробуем шатать. Нормально. Давай весь свой гнев туда. Это сразу за уклонение. Ох, хил тут. Но он, кстати, очень мало хиляет, так что не страшно. Так, я, наверное, возьму здесь провокацию. Угу. Крис, Дони, все сразу же в защиту, в глухую уходят. Попробуешь пробить. Так, кулачком его. На тебе. Волну попробуем. С <къех> пробьем, нет? Подожди, а что у нас провокация только лишь на один ход? А, блин, нифига он там бомбашит. Получился ее. У нас провокация всего лишь на один ход. Я имею в виду Донателло. введение. Ну, я думаю, хотя бы на два хода. Ты так ну ладно самурай 3 звезды 78 место так теперь надо нам так попробуем 1419 все-таки найти 1417 дают и опять же держат, держит вот эту вот планку -м -м, ни в какую не хотят прикинь Вон, хоть до посинения тут крути Они все равно дают 14-18 Ладно Жуки выновозные. Раз, два, три Четыре, пять Ну, тут уже все, ребят, 70-е уровни пошли Естественно, будем раскатывать Наших противников на изи Давай Массовые атаки, само собой Так, добьешь? Красавчик не, Пит нереально падает, да? Как будто э, он не живой, а просто окаменевшая статуя какая-то. Так, 31 уровень. Ну вот, дают 15-19. Раз, два, три, четыре, пять. Так, Карайка, по идее, наверное, будет первой по инициативе. А потом, наверное, будет Паукус, да? Так, Паукус... Потом Змей А, нет. Тимати ходит быстрее, чем Змей Но Ну, а самый медленный, я так понимаю, у нас нейтрализатор идет в этой связке. Ну что, Сёгуна одна звезда. Как ты успел увидеть? 15-19. Ну, понятно, короче. 15-20 тут даже и не светит вперед мои ребятушки Ну а завтра что а завтра у меня ребят длинный выходной начинается но ну, первый как всегда из них наверное, будет на лайте я буду отдыхать вряд ли буду что-то снимать есть только на втором канале что-нибудь все никак мои руки не дойдут до Хогварта Легаси я сейчас собираюсь но все не дойдут никак 42 позиция. Угу. Так, ну давай... О, 15-20. Раз, два, три. Четыре, пять. Ну тут уже остатки роскоши. В общем, в Лигу Мастеров мы сегодня перейдем. Давай хотя бы попытаемся в Лигу Мастеров три звезды добраться. Что, кстати, тоже маловероятно. Так... Пробиваем лево против левого. И сейчас глянем, какое место займем. Так, Сёгуны две звезды. Позиция у нас 98. То есть получается, нужно еще где-то... Ну, два поединка. Это как минимум, чтобы перейти до трех звезд. Ладно, давай попробуем. Берем Маузеров. <кхе> Раз, два, три. У нас хватает на два поединка Как раз Персонажей Но они же могут запакостить Мы же это прекрасно знаем Что они могут кубков дать нам очень мало Поэтому тут гадать Только гадать остается Давай сороковую Вот видишь 58 позиция Уже не со идет И они даже опять начинают жопиться. Смотри, 15, 20. Опа, 16, 21. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас остается два персонажа. Ну, ради двух персонажей можно, наверное, взять, да? Я не знаю, у нас откаты там есть. Или нету. Так, тут даже... Ни на секунду я не сомневался, что мы пройдем. Да, мы даже не прошли, ребят, смотри. Это всего лишь на 40 минут, ребята. Я позже, ну, задержался. Опа, у нас откатов нет. Ладно. Откатов нет, сейчас они будут. Погнали. Пройти серию испытаний. Дел... Так, берем маузер. Ладно, возьмем. Зэк, отвали. Сейчас мы пробежимся, ну и, соответственно, за... ...прохождение этих ежедневок у нас будет там сколько там? Три или четыре отката. Фига себе, нам заблокировали всем. Всем, ребята, заблокировали способности. Зашибись. Кирби, получи. На. Да что ж будешь делать-то, да, твой хил тебе не поможет, парень По шеям ты получишь в любом случае Так, переходим на вторую волну Вот они стоят тут, голодранцы Давай, влупи им Замечательно Можно было бы их, конечно, и ракетами бомбануть Чего там их жалеть Так, это мы <coughs> пробежали Теперь нам нужно сыграть в поединках Ну, соответственно, берем Рафаэля Находим, где он, вот он Поднимаем ему уровень И прокачивать начинаем вот здесь Пять э, ящиков с инструментами нужно Один нашли Так, второй Ой, подожди, не то Второй, третий Четвертый и последний Пятый Прокачиваем Следующий, наверное, вот это будет, да, у нас? Идти на прокачку Колпак какой-то Что это за колпак, я не понял Это не колпак, это, по-моему, какое-то колесо От вагонетки Что-то типа того Комикс Варвар Так, две штуки найдено И четыре палочки Одну нашли Что-то не особо они меня радуют этими палочками Так, вторые Третьи и последние Четвертые Так, четыре палочки для еды Это у нас птицы Птицеморф Давай, Морф. Так, и забираем здесь все наши награды. Прекрасно. Так, а что у нас, ребята, так, на турнирной арене в главный приз? Армагон. А на испытаниях у нас сцена насилия и силы природы. Ну что, пойдем, быстренько пробежимся, хотя бы один уровень. Для того чтобы фармить его потом на жетоны. Жетоны нам само собой нужны. Так отложенная смерть не помогла ему, потому что у нас Майки делал два хода. Ну, давай здесь теперь. Донателло мог бы просто сюрикенами бомбануть и все. И последняя волна здесь Вот в этой Именно вот когда Играешь Вот в этом испытании, ребята По-моему, на предпоследнем боссе Если ты его не успеваешь Убить за два года игра зависает и вылетает Долго я помню Здесь, конечно, проходил его Так, ну вроде бы здесь все Да, задания все выполнены Фармить будем? Давай фармить Сколько у нас жетонов? 175, это мало, конечно Очень мало ТР-24 Хотя бы 350 получить Ну, половину того, что нам нужно Уже было бы приятно а у нас где-то так и выйдет. Даже чуть-чуть больше, по-моему, да, получится. Так, ну вот, 354 в данный момент. Да, 400 где-то с лишним получится. Последний. 445. Ну, что же, неплохо. Очень даже неплохо. Так, здесь, ребята, УСАГИ против техники. То есть, можно открыть ДНК на УСАГИ. Так что тоже рекомендую проходить. Но, в принципе, и все. Я сейчас пиццу добью. Полностью. Полностью добью пиццу. Так, что нам тут не хватает? Наушники. Четыре штуки. давай попробуем найти. Одни есть, вторые, третий. Все, три наушника нашли, жалко, на четвертой не хватило. Ну да ничего. Ладно, ребята, я считаю, что поиграли неплохо. Да, конечно, мы не добились обалденных результатов, но это не всегда у нас получалось, особенно в последний год, в последнее время. Ничего страшного, мы еще прорвемся. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.